Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Не забывайте, в описании видео есть ссылочки на телеграм-каналы Samsung Просто и чат в том числе. Две недели назад была выпущена вторая бетка для наших с вами смартфонов Galaxy S21. Но вот уже две недели и появилась третья. Надеюсь, последняя потом будет официальная. Для всех моделей S21. В моем случае это Galaxy S21 Ultra. В описании видео будет ссылочка на видосик, где вы сможете узнать, как вам прошить. Если вы еще вообще ничего не прошивали Начиная с бета 1 прошивайте бета 2 Потом бета 3 а, Так бета 3 весит у нас 1200 мегабайт Немного и какие там изменения Я еще пока не знаю возможно запишу Об этом видосик чуть позже Ссылочки все будут в описании Этого видео на бету номер 3 Потом ссылочка на бету номер 2 Будет также в описании Видео на видос и естественно Ссылочка на бета номер 1 Где и Будет сам видос о том, как прошивать на э, том, на 12. Так что идентично все, прошивайте и радуйтесь бетке 13. Вы были на канале Samsung Просто, подписывайтесь, пока.